Так, здорово, пацаны! Сегодня наконец поболтаем про новую камеру, и это Sony FX3. Ну как поболтаем? Я поболтаю, вы послушаете. Я очень долго ждал этого видео, хотел его выпустить. Если честно, я толком на эту камеру не снимал, я сделал буквально несколько каких-то тестовых шотов. Это вот мой кореш, который открыл свой спортзал. И пока я был в разъездах, там в разных местах. Так что не обращаю внимания, что у меня тут все вот так навалено. Вообще я собирался раскрыть посылку с Алиэкспресс. Это вот я даже, если честно, до этого момента я не открывал, что здесь. Здесь куча коробок. С официального магазина Small Rig я заказал минимальный рик на эту камеру, потому что сейчас у меня грядет большая съемка педиции, и я заказал к этой камере много всяких разных нищечков, сейчас буду короче рассказывать и потихонечку все это дело распаковывать. Кто-то сразу же сходу спросит, нафига ты заказал рик, потому что на камере есть типа дырки с жены, это, да, все смотрели обзоры там и типа рик не нужен, не, нафига, на самом деле эти дырки имеют а, сугубо специфический характер и многими из них пользоваться практически невозможно. Это мне показалось вот сходу, как только я взял камеру в руки. Итак, главный вопрос, который мне сходу задали в Инстаграме, когда я опубликовал первое видео, да, что у меня появилась Sony. На самом деле, камера мне пришла еще в декабре. Первый видос я опубликовал вот буквально там, что-то неделю назад. Сходу уже спросили, типа, Димон, ну ты чё ушел с GH5? пта, ты предал нас всех. Ты ушел с Панасоника. Как ты мог? Ты всю жизнь снимал на микру, а теперь ты а, Sony Boy, Sony вот. Звучит как болезнь какая-то Или Sony Feel кто-то там Сходу отвечаю на этот вопрос, короче, с GH5 Я не ушел, GH5 никуда не деется. Он остается у меня как вторая камера Дополнительная, и я на него Буду снимать, потому что это крутая камера Мне нравится на нее снимать И он просто ушел на заслуженный Покой И на самом деле я даже половину Когда я все выставил на продажу, да, чтобы Мне просто не хватало там на объективы соневские На камеру хватало, на объективы нет Когда я все выставил на продажу, знал, что Камеру я стопудово оставлю И оставлю самые ходовые линзы Это вот телевик 40-150 И вот эту дорогущую лейку 1025, которая стоит там, Под 180 тысяч она стоила, когда я покупал Все остальное, включая GS4 У меня была еще GS4 и все там объективы 12.35. там какой-то еще У меня был телевик, сигму а Короче, переходник, я все скинул на Авито, причем все продавалось через Авито доставку, я, если честно, удивлен На Камчатке очень сложно это все продать Короче, у SmallRig вот такие классные коробки. Вот так у него все выглядит, это официальный магазин на AliExpress. Цены там точно такие же, как где-либо везде Только еще получается доставка бесплатная и, между прочим, быстрая Я у них уже покупал, покупал клетку на Панас Какие-то ручки, тут крепление на монитор И вот сейчас за раз решил обвесить Соньку Я думаю, что конкретно этой теме будет посвящен вообще какой-то отдельный видос Минимальный рик нужен для камер, чтобы да, удобно ей пользоваться Вот. А пока что я просто рассмотрю у нас тут. Можно сказать, что Panasonic отработал и ушел на заслуженный отдых. И за все это время натерпелся действительно страшно. С крыши автомобиля он падал на асфальт, глотал вулканическую пыль, терпел на себе северный ветер, какие-то обледенения, морские волны, брызги, все это соль, все это Panasonic терпел. И вот он натерпелся, натерпелся. Я думаю, даже его продать невозможно, потому что он сейчас просто весь вообще облезший. И рано или поздно мне бы пришлось просто сменить эту камеру, потому что настал бы день, когда он просто бы испустил предсмертный дух да, И больше бы не включился, сказал бы Димон, ты чё, все, хорош уже Так, рельса первая, да, мне попалась И она Она вот должна Идеально вот сюда подойти Да, она идеально вот сюда Подходит на крепление сверху Где должна быть ручка И если ручку Вот эту, вот эту ручку не использовать А чаще всего эту ручку я использовать не буду То я прикреплю сюда другую ручку Которая денется на Натовское крепление, вот это Натовская. Короче, немного истории. Панасоник это у меня вторая камера. На самом деле можно сказать, что это... Первая камера, потому что первая камера у меня был Canon 60D, но я на него поснимал буквально 3 месяца, после чего понял, что видео и монтаж мне очень заходит и начал искать себе, подыскивать камеру, на которую я буду дальше реализовывать свои какие-то видео потенциал и возможности. Это был, кстати, к слову говоря, конец 2016 года, сентябрь-октябрь, и топовыми камерами тогда были Panasonic GH5 и Sony A7 III. Я хотел брать Соньку, но хорошо, что видокиск с YouTube меня убедили брать Соньку, Если типа ты снимаешь его видео, тебе нужна больше Panasonic GH5 окропнутая камера. На самом деле, если меня сейчас кто-то спросит, типа, Димон, какую камеру купить за 100 тысяч, я всегда порекомендую покупать GH5, несмотря на то, что уже прошло, 5 лет прошло, что ли, получается, до да, с ее момента релиза. Я считаю, что это все еще крутая камера, и она может снимать, опуская все вот эти моменты про автофокус там и прочее, это все еще остается крутой камерой. Так, SmallRigовское крепление, не крепление, а клетка. Это полуклетка. Не цельная, потому что здесь как бы отверстие есть. Полуклетка здесь для микрофона и, ну короче, об этом потом. В общем, про Panasonic можно петь диффрамбы еще очень долго. Это тема, скорее всего, отдельного видео, кому интересно. Почему ты взял FX3, а не Sony A7S 3 Это же тоже такая сейчас популярная камера. А FX3 типа такая убогая, такая маленькая. Тут нет видоискателя, тут ручка, которой ты никогда в жизни не будешь пользоваться Зачем типа переплачивать? Отвечаю Я вот ä, беру в руки Sony a 7 S3, я беру в руки фотоаппарат Потому что он выглядит как фотоаппарат и по сути это и есть, да, фотокамера с возможностью видео А беру в руки FX3, я как бы взял тоже, <six Dumas> тоже как будто бы не до фотоаппарата и не до кинокамеры Что-то это среднее между ними и мне гораздо приятнее держать FX3 в руках, причем что она действительно в руке лежит гораздо лучше, чем 7 S3. FX3 выглядит реально приятнее, мне нравится больше и она удобнее и приятнее лежит в руке, ее удобно держать одной рукой и на самом деле в этих камерах есть глобальное отличие между ними эта камера больше заточена под видео, здесь есть конкретно несколько видеофункций и это не вот эта пресловутая ручка, да, которая сразу же, типа, понятна, ну, типа, это явное отличие, чем она отличается. Здесь еще несколько других параметров, которых нет в 7 S3, но которые есть в FX3. Хотя бы это вот фокус Mac, так сходу, да, и зумирование плавно джойстиком, при наличии специальных объективов. Под фотообъективы такая функция не работает, под кинообъективы ты можешь плавно зумить. Кстати говоря, в документальных каких-то съемках вот эта ручка, которую все критикуют, она просто незаменима, когда тебе, или в интервью, когда тебе нужно записать несколько одновременно человек, и ручка может писать одновременно три дорожки раздельные, да, или, помню моему даже четыре. Качественный звук через нее записывается, причем, что ты можешь ее еще сверху за эту ручку держать. Держать, на самом деле, не очень удобно. Где-то среди этих коробок у меня сейчас будет удлинитель, когда можно держать. Ну, а так, как бы, ручка, да, ни о чем. Но вот, как рекордер, она крута, хороша. Бля, не могу открыть. Это у нас ручка, причем ручка необычная и с возможностью менять ее положение, так, так, там боковую как, как хочешь и крепление натовский зажим, как раз вот к этой рельсе вот сюда вот так все пойдет, чик, так, хоп. Вот так это будет выглядеть в момент, когда я не буду использовать эту ручку. А ручку с рекордером я буду использовать, скорее всего, крайне редко. Sony FX3 это дорогая камера, я шел к ней больше года, вообще я ждал, если честно, GH6, но так как они долго тупили и два раза откладывали дату выхода, я начал засматриваться на другие камеры, это в принципе логично, причем я реально преданно ждал и смотрел все новости, выпуски по GH6, каждые там два месяца они выпускали какие-то анонсы и я каждые два месяца там обнадеживающе смотрел и ждал, когда выйдет новая камера на микре. Помню, они запланировали дату выхода, это был, по-моему, ноябрь 2021 года, или октябрь, был какой-то там конкурс, и за первое место они анонсировали приз GH6 и объектив, такой же, вот, как у вот эта 1025 10-25, только 25-50. И я такой думаю, ну все, в ноябре она выйдет, и там зимой я ее себе уже куплю, когда она появится в России. Да, нифига это было. Конкурс начал приближаться к своему завершению, и в конце типа конкурса они такие говорят, все, а, они даже ничего не сказали, они просто заменили картинку приза GH6 на GH5S. Вот это был, конечно, у меня удар, это был финал, и тут я понял, что все, дальше я ждать не могу, и начал смотреть другие камеры. Весь ноябрь я смотрел, выбирал себе камеру, готовился, у меня был бюджет. ё что такое? У меня был бюджет, и в декабре я себе ее заказал. Это камера Ростест, и в конце декабря она мне пришла там 20-го что ли числа. Кореш мне с Петербурга ее переправил, нарочно в самолете отдал, я ее очковал а, посылать там с деком или чем-то еще, и, короче, мне ее вот передали в самолете. Смотри, какая прикольная штука, с такой классной упаковки. Блин, у Small League, конечно, все очень круто упаковано. Это какая-то интересная ручка с возможностью поворота, чуть не могу понять. Вот какую она руку. Такая она, очень, очень удобная. И здесь вот есть такие еще шестигранники на магнитах. Я думаю, что про весь этот комплект нужно по-любому делать отдельный видос. Тебе, скорее всего, будет интересно, как я сейчас обвешу. Надеюсь, что тебе будет интересно, как я обвешу камеру. В общем, когда я рассматривал себе вот весь ноябрь, искал себе, какую камеру купить, я, честно говоря, долго не выбирал, потому что FX3... Пожалуй, более, более подходящая Камера из всех, что на рынке Была, конкретно для меня Опять же, да, говорю, кому-то кому подойдет Там, R5 Кому-то подойдет, там FX6C70 камер там много разных, да. Может, ну, главное, чтобы как бы она подходила под задачу. А эта камера по размеру и по своему функционалу меня устраивала во всем. Если честно, у меня были мысли брать FX6. Еще раз подчеркну камерой конкретно под мои задачи. Это ее размер, вес, качество картинки. Очень крутая стабилизация, действительно так и есть. Причем, что это full frame стабилизация очень хорошая. Без вот этих всяких э, сонинских фишек, он программно стабилизирует, да, уже. То есть, он, у нее матричная стабилизация хорошая. Помимо того, еще есть каталист-браузер, в котором ты можешь картинку просто отставить как будто бы ты на стедикаме снимаешь. В общем, меня в ней все устроило. Причем, что есть кстати, все модные штуки, типа 100 fps с записью звука и, конечно же, с лютым автофокусом. Кстати, реально, звук при повышенным FPS записывает и иногда это очень удобно и очень круто Про лог не спрашивая я не шарю но вроде короче лог крутой в нем я пару раз снимал снимал в slog 3 с гамут там какие-то настройки сделал но я его не красил просто проявил я потому что в свете честно вообще не соображаю поэтому я только проявлял но я сомневаюсь что я в логе буду снимать вообще что то потому что мой характер съемки он не подходит под съемки в логе, потому что у меня получается очень большое количество материала. Короче, лог мне не подходит. Да и на самом деле цвета, которые в камере есть, это в ППО, либо вот этот ПП-11, который s -Sinitone. Они меня вполне устраивают Очень приятный цвет Прям можно из камеры Причем что мне давали осенью потестить A7 III и мне там цвет не понравился И не понравилось как работает лог Здесь же получается лог можно проявить Одним кликом и цвет уже приемлемый Просто в моем характере съемок Лог скорее всего не подойдет А какие-то постановочные кадры я скорее сюда буду снимать В логи, ну и учиться там красить что-то такое делать Вот это я не могу понять, что это за деталь А, это вот как раз-таки удлинялка к ручке Да, смотри, какая тема Ручку, короче, можно удлинить вот так Так, хоп, у тебя получается уже длинная Вполне себе функциональная ручка И здесь еще можно в конце что-то на нее подвесить Например, а вот это вот так делается И ты уже можешь нормально брать Потому что без этой фигни ты не сможешь нормально У тебя ручка не функционирует У просто здесь обрубыш какое то И, короче, нереально вот, а с этой фигней гораздо удобнее. Поэтому ручку, по сути, можно теперь просто с собой таскать и использовать как на камерную. Также при выборе камеры я, честно говоря, сильно смотрел на парк оптики, какая есть у системы. Потому что, когда я выбирал Panasonic, я вообще не парился, взял и все, а там что будет. И вот, что мне не нравилось в Panasonic на Micro 4.3, у тебя, короче, выбор либо дешевые объективы, либо очень дорогие, как вот эта лейка, вот да, качественный объектив, но стоит по 200 тысяч. Это, конечно, очень дорого. У Sony весь парк оптики, слово вот этот 7200 стоит новый 86 тысяч, а вот этот стоит телевик на микро 4 третьих 100-110 тысяч, да. То есть у Sony что круто, есть на любой карман линзы. Если это 35-ка, да, то есть там f4, 1.8, 1.4, 1.2, вот эти все объективы, которые 1.8 серии, мне вообще зашли вот эти фиксы, которые 20 миллиметров, 35. 50, 85, все 1,8. 1,8 на фулфрейме вообще шикарно размывает фон, больше и не надо. И они все стоят в районе 50 тысяч. Очень круто. Мне 35-кая реально понравилась. Она маленькая, компактная. 1,8, светосильная. Размывает фон. Крутой объектив. Короче, камерой пока что я доволен, хотя, повторюсь, еще толком ничего не снимал, только предстоит. По сути, я брал под проект, который сейчас грядет у меня зимой, где нужно много быстрой документальной репортажки, быстро реагировать, быстро снимать. И, если честно... Я просто устал крутить руками вот этот фокус на Panasonic. Возможно, это какие-то мои отмазки и отсутствие там, да, кто-то скажет профессионализма, что руками можно спокойно накручивать фокус и все будет окей. Причем, что мой коллега, оператор с Камчатки, снимающий тоже на микро 4 третьих, GH5, у него Panasonic, и сейчас он взял себе S1H, у него все кадры всегда в фокусе, все его устраивает, у него получается лучше, чем у меня. Я устал это делать и вот взял себе FX3 автофокус, Конечно, очень крутую камеры, Просто когда ты снимаешь 4 года, не пользуясь автофокусом, вообще для тебя его не существует. И когда ты включаешь автофокус и ты просто попадаешь в какой-то новый мир, ты просто перестаешь думать о фокусе, вот. он всегда, ты всегда знаешь, что у тебя будет лицо в фокусе, глаз будет в резкости, он схватится и будет держать. Дело в том, что этот контроль и сосредотачиваешься на кадре, на экспозиции, да, на кадрирование и делаешь ну, более качественно свою работу короче без автофокуса снимать можно и нужно уметь снимать без автофокуса но с автофокусом снимать просто удобнее и приятнее но нужно уметь это делать потому что не всегда камера понимает что ты от нее хочешь что ты хочешь чтобы было в фокусе поэтому на каждом объективе в есть такая вот кнопка и на нее я повесил блокировку фокуса и я очень часто пользуюсь, зажимаю ее да, Нахожу, раз зажал, снял пару слов, пожалуй, скажу про флешки а, помимо того, что камера стоит сама недешево, на момент когда я ее покупал, она стоила 380 тысяч рублей, 379 на Pixel 24 и в ярком фотомаркете Ростест а, официально, по-моему, сейчас она стоит столько же причем, что доллар немного подрос с тех пор так у нее еще и дорогие аксессуары например, для того, чтобы ты мог спокойно снимать во всех форматах, тебе понадобится дорогущая флешка, которая стоит там 15 да, 15 тысяч рублей, это V90 а если мы будем смотреть фирмовые флешки Sony'sкие, CF Express, они стоят еще дороже. Самая там топовая флешка в районе 40 тысяч. На нее ты сможешь снимать 4K, 100 FPS, 422, все вот это вот в гигантском разрешении. Но мне такая флешка не нужна, и я потому что в таких форматах не снимаю. По сути, все, что я начал снимать, это 4K, 100 FPS, 422 можно снимать, да. И мне подошла флешка более-менее недорогая. Это Sonyская тоже фирмовая флешка V60. Вот на V60 можно записывать 4K100fps, 4K50fps, ну все ниже форматы, да. Если 4K100fps тебе не интересно, хотя почему тебе может быть не интересно, покупая такую камеру 4K100fps, можно пользоваться обычными сандисками, все она будет писать 4K50, Full HD100. 4К25, 422, 4К25. Все это будет писать обычная флешка Сандиск в 30 или вообще без каких либо наименований В. Так, вот это компендиум, это то, что я на самом деле ждал больше всего. Очень круто упаковывает SmallRig свои штуки. Реально, какое-то такое ощущение, как будто бы наушники AirPods распаковываю блядь, на минималках. Помимо флешек, если ты решишь брать дополнительный аккумулятор, я взял две штуки. Один аккумулятор, к слову, Sony стоит 7500 рублей, оригинальный тоже недешево. Получается два аккумулятора 15 тысяч. Мазафака тысяч Можно взять китайские Аккумуляторы, которые стоят по 3000 рублей Даже яркий фотомаркет продает Китайские аккумуляторы по 3 косаря Но на свой страх и риск У моего кореша в Питере, знакомого оператора Sony A7S 3 Сгорел контроллер из-за китайского Аккумулятора за 3000 рублей Вот и думай, если у тебя камера За по 400 тысяч, которая стоит Стоит ли тебя пользоваться китайскими Аккумами или можно взять Один раз. Причем, что вот я взял про запас 2, два, можно взять один, потому что камера спокойно заряжается от пауэрбанка, а. можно заряжать от пауэрбанка, короче акумы брать или не брать, уже на усмотрение но один аккум, конечно все-таки нужен, потому что с одним аккумулятором снимать довольно стрёмно и неудобно, такая кроха вообще, смотри какой малыш это компендиум на камеру с крышкой Нужен он мне для того, что, потому что я буду сейчас все снимать в супер яркую погоду и постоянно будет контровое солнце лупить мне в камеру, будут бликиться светки. Я взял компендиум с крышкой я буду немного прикрывать, потому что я натерпелся в прошлом году, я снимал ту же самую историю, короче, вот в этом году решил отказаться. В будущем я думаю потихоньку переходить с круглых нд фильтров переменных и квадратные, потому что все-таки, как ни крути, обычный переменный фильтр меняет баланс белого, делает картинку менее контрастной, короче, нужно брать нормальные фильтры в общем камеры довольны. на камере пока что только положительные эмоции еще раз повторюсь я на нее особо не снимал вот только подержал в руках там несколько съемок но уже у меня сложилось впечатление и пока что она только хорошая будем посмотреть как говорится мое мнение возможно изменится я надеюсь что оно не изменится через там пару месяцев вот и через пару месяцев расскажу будут вопросы спрашивай там в инстаграме вконтакте в директе в комментариях не забывай спрашивать какие-либо у тебя вопросы, что-то по камере или по монтажу, не стесняйся, я всем стараюсь отвечать по мере возможности, по мере моего времени, если у тебя уже вообще там по монтажу, по Final Cut ничего не гуглится и ты зашел в тупик, все, спрашивай у меня, только голосовые сообщения не пиши, пожалуйста, я чем смогу, помогу. А на этом, пожалуй, все, хороших тебе кадров и быстрого монтажа, как всегда, следи в Инстаграме за прямыми эфирами с экспедицией в которую я собираюсь уйти. На этом все. Пока.